Всем привет, меня все так же зовут Маша, и хочу вас поздравить. Через четыре дня закончится карантин, начнется лето, и можно будет выходить на улицу. Говорят, что сохранится пропускная система. И, честно говоря, я не очень понимаю, чем она отличается от того, что было. И вот в последнюю неделю этого карантина я узнала, что... Оказывается, можно было выписывать пропуск два раза в неделю, законный пропуск, и указывать иные цели. Ну ладно. Я просидела дома, у меня сейчас ужасная кожа из-за того, что мне не хватает кислорода. Видимо, я соблюдала эти меры очень сильно. И сегодня я подготовила для вас кавер на песню Земфиры «Прости меня, моя любовь» одном прослушиние море обнимется копает в песке закинутры полы лески поймает сети наши души прости меня моя любовь поздно о чем-то думать слишком поздно тем печчу нужен воздух лежу в такой огромной ложь Прости меня, моя любовь, пора. а ты набрали и прилипли мне кажется мы крепко влепли мне кажется потухло солнце прости меня моя любовь тихо не слышно ни часов ни чая послушно сердце выключаем и ты в песке как будто в бронзе прости меня